Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». продолжает свои программы, и сейчас у нас в Чикаго почти 12 часов дня, ну, а в Москве 8 часов вечера у нас на связи Ольга Викторовна, учитель и человек, который... Ну, не понаслышке, так сказать, знает, а разбирается в таких вещах, которые обычному человеку, в общем, сложно, сложно. И мы, в общем-то, пытаемся как-то соответствовать, и для этой цели, собственно, мы ведем эти программы, которые помогают всем нам, ну, получить какие-то свои реализации и выйти из того привычного нам материального мира и учебы, которые нам, так сказать, мы все чему-то и как-то учились. Да? Ольга, добрый вам вечер. Да, добрый вечер. Да, значит, у нас сегодня внеочередная программа, которая mm -hmm. связана с тем, что у вас mm -hmm. э, э, идут практические занятия, yeah. на самом деле, mm -hmm. да. Э, mm -hmm. И поэтому сегодня вот такая вот минутка, mm -hmm. которая нам... Э, э, мы решили провести эту программу. И давайте мы продолжим говорить о том, чего, о чем мы начали говорить. Мы начали говорить о, о тантре и о практиках, для чего нужна тантра, и как, в общем-то, получить свои реализации. Ну, давайте мы продолжим. Мы провели одну медитационную mm -hmm. программу которая называлась цветная, так сказать, медитация. Угу. А, Ольга, скажите, вот э, все таки давайте э, как-то привычное вот представление о том, что у человека находятся такие э, вот э, центры энергии, которые называются чакры. И на самом деле их как-то считается, что их семь. Но их гораздо больше, чем семь. Семь – это, может быть, главное. Э, ну, чтобы не углубляться в такие высшие материи, все таки давайте вот по этим чакрам, мы пройдем, где они находятся, где их проекции, точнее, находятся. Mm -hmm. В физическом мире их нету, конечно mm -hmm. же. Mm -hmm. Ну вот таким образом. Mm -hmm. Ну, если для новичков объяснять, то понятно, что э, если человек впервые сталкивается с, э, с желанием помедитировать, то да, наверное, mm -hmm. у него возникает вопрос, где что находится и как мы устроены, конечно. Ну, обычно мы начинаем чувствовать первый центр. да, Это самый легко доступный нам центр, который очень быстро нагревается. И именно с него мы начинаем. То есть на копчике находится чакра. ладхара, мы его называем корневая по месту нахождения. И когда мы работаем с ней, мы ее ощущаем. Допустим, вот седьмой центр ощути, ощутить новичку ну, сложновато. А вот первую корневую чакру новичок легко справится и даже вот почувствует, и что-то у него даже будет получаться. Конечно, увидеть второй центр сакральную чакру, которая, скажем, ниже пупка, допустим, 3 сантиметра, да, чтобы ее увидеть или прочувствовать, тоже нужна какая-то практика. Но с течением времени, если человек медитирует, то он ее ощущает и понимает, что э, э, если первый центр у нас красный, то второй центр мы считаем его оранжевым. Но он, конечно, не весь оранжевый. Понятно, что чакра состоит из 12 цветов, но просто основной цвет, да? там процентов 50, 50 наверное. Да? Вот. Значит, э, Следующий у нас центр солнечной сплетения, он находится выше пупка, тоже где-то сантиметра 3. И если мы а, заострим там внимание, то у нас тоже что-то будет там происходить. А, вообще все эмоции, которые идут через тело, они начинаются в третьей чакре. И мы всегда их ощущаем именно через третий центр. Ну, я имею в виду эмоции такие, в смысле, не особо воздушные. Вот я про это хотела сказать. Значит, эмоции страха, гнева такие. Хотя на самом деле энергия окрашивается в последнюю секунду. Вы знали об этом? Что энергия двигается от центра, идет наружу, она нейтральна. Она может стать эмоцией гнева, может стать эмоцией любви. В последнюю секунду идет окраска эмоционального тела, и энергия окрашивается. На самом деле энергия движущаяся идет нейтрально. Ну, ладно. Нет, следующий... я, я этого, если честно, я этого не знаю. это так. Следующий центр у нас четвертый, сердечная чакра. Это у нас в центре груди, ну то есть, то есть между сосками, точно на линии сосков. И считаем эту чакру зеленый. А, тоже а, чувствуется достаточно легко. Может быть, со второго-третьего занятия практически вся группа уже ощущает этот центр и понимает, как она вращается. А, горловая чакра, а, ну... Наверное, горловая чакра ощущается только у хорошо тренированных людей. Ну, либо тренированных в прошлой жизни да, людей. Значит, у нас есть еремная ямка. И она, значит, такая в этой ямочке как раз и находится. Горловая чакра. Мы ее считаем синим цветом. Дальше мы поднимаемся вверх. Идет лобная чакра. Да, мы считаем под номером 6 или там еще как-то называем ее. Ну, межброви, да. третий, третий да, глаз, меж... да? Да, mm -hmm. а, ну, как бы не совсем под так, потому что если а, протянуть ниточку от а, лобной чакры до затылка, то там будет как бусины чакры, чакры, чакры, чакры, чакры, и практически места свободного там нету, mm -hmm. а, если так, да. То есть эта чакра она тройная, да, то есть, ну, даже не тройная, шестерная, да, на две стороны еще пооделена. Значит, она идет как аметистовая, идет как лобная и идет как третий глаз, да? uh -huh. Поэтому она как бы да в третьем. Поэтому мы ее считаем, значит, цвет, индиго и пурпурные, то есть она двухцветная, uh -huh. двухцветных. Движемся наверх, да, то есть у нас седьмая чакра сахасрара у нас а, а, над головой сантиметра два, да, над головой, то есть она не в теле и а, мы ее считаем а, чакрой белой а, либо фиолетовой, то есть а, а, Некоторые специалисты, простите, быть, я, бред, прерывал, бред. Да, я Некоторые специалисты считают, что она находится э, в районе темечка, вот родничок там у ребенка, который только вот родился. А вы говорите, это находится выше, чуть два сантиметра, да, чуть выше? да, она находится на уровне. Дальше, в принципе, вот. Те чакры, которые были э, сейчас стали сзади, да, вот чакры полярности, гармонии, я, э, знаний и ясности, и изменений, они, в принципе, были наверху. Посмотрите, как жили атланты. Высокая глава, и все пять чакр, как бусины, находились в этой голове. Mm -hmm. да, в высоком черепе все пять чакр стояли. Это пока. Ольга, я прошу прощения, давайте мы, Эмили, вык... спокойно, выключим... Вы на земле. Давайте мы выключим камеры, а? потому что заедает интернет, наверное, ресурсов много берет. Выключите, пожалуйста, камеру. Вас и так все знают. Да. Так что мы будем только голосом mm -hmm. общаться. Ну, если человек в медитации может себя вспомнить, когда он жил в Атлантиде, да, то есть у многих тела были не только его с высоким лбом, у многих тела были и там ласты вместо ног, да, и между пальцем перепонки. Ну, то есть мы вообще приспособлены еще и плавать. Ну, а теперь от... Тело, пойдем к делу да значит у да. нас сзади чакра полярности а мы все пять чакр верхних там, из, из этого высокого лба, скажем так а мы ее переместили на спину если кто-то из вас заметил то дети рождаются со странной а, конфигурацией черепа даются яйцо вытянутая голова а, это как раз говорит о том, что мы как раз такими когда-то были. А, значит, Майкл, а как слышно? А, все хорошо, все хорошо. Слышно вас нормально, да? Угу. да а, так, а, значит, где у нас находится чакра полярности, мы ее считаем розовым цветом. А, она находится как вторая, то есть как сакральная чакра, только э, сзади. На этом же уровне, то есть если ее провести, то на, находится она на этом же уровне, только сзади. Э, дальше идем э, от солнечного сплетения, тоже линеечкой проводим э, по телу, значит, сквозь тело, вернее, э, получается у нас чакра синовая и зеленая. И э, если поднимемся выше, то от сердечной чакры идет э, канал прямой до чакры знания. Да? Э, следующее, э, следующее поднимаем выше, горловая чакра. Вот горловая и чакра ясности, они не на, э, не на одном уровне. То есть ясности чуть выше. Это вот на первом атланте. Ну, если вы понимаете, позвонок такой выпирающий, да. <смех> а, дальше между атлантом, да, еще идут много-много-много по значит, по этой линии, много всяких чакр. Но мы остановимся на чакре изменений или чакра перемен. Она у нас серебряного цвета, она находится напротив лобной чакры и а, отвечает за наши... А, желание что-то изменить в своей жизни да то есть принять новое жизнь всегда что-то новое коррективы, коррективы какие-то да вставляет, ну как-то приносит что-то новое а человек который возрасте уже ему тяжело вообще трудно принимать новые какие-то веяния там новая музыка новое, ну, вообще что-то новое очень сложно поэтому хочется держаться за старое и очень хочется старый догмы произносить ежедневно, хотя жизнь давным-давно уже всю идеализацию разрушила и уже давным-давно живет по другим законам. Ну, человек такое существо, оно пока вот там петух не клюнет, и пока, значит, все не переломается в теле. То есть, пока человек там пару операций не перенесет, он все никак не успокаивается. Да, к сожалению. Для человека получается, что проснуться. К сожалению, чтобы проснуться, ему иногда требуется такая да, встряска, такое, значит, извините, пинок под зад, что он как бы начинает что-то думать о чем-то, вспоминать, о чем он вообще на Землю пришел, почему он живет, почему не на другой планете, а ну, вообще-то других мест достаточно, почему именно Земля. То есть, когда человек начинает задумываться, конечно, он, ему приходят ответы. Сложность в том, что вопросы он начинает задавать, когда ему далеко за 70. И починить тело, в принципе, в таком возрасте является крайне сложным. Мы, я из практики сейчас это говорю. И желательно бы, чтобы человек о своем теле заботился ну, чуть раньше, наверное, да, ну хотя бы там лет с 5-6, да. Вот. Значит, я шучу, конечно, да, ну хотя бы лет там с 15. Ну, вы знаете, если, Значит, если родители а способны... Для того, чтобы ребенок... Да, я говорил, что если родители, в общем-то, mm -hmm. в курсе дела, то они могут его, в общем-то, готовить к этому, они могут mm -hmm. его воспитывать именно в таком, mm -hmm. ну, так сказать, направлении, которое они уже сами mm -hmm. прошли. Ну, вот для этого, собственно говоря, конечно, я так полагаю... Режиме, может, да, в таком конечно. же режиме, да. Поэтому все возможно. Да. Угу. да. А, ну, Для того, чтобы на самом деле что-то изменилось, для этого внутри у каждого человека должно быть понимание вообще, кто он. Потому что если нет осознания, кто он, он... Тогда у него автоматически идет отдавание своей силы. Он не может быть творцом, потому что если он отдал силу и считает, что он жертва, и кто-то над ним командует, и кто-то управляет его жизнью, и кто-то требует что-то с него, и он становится не хозяином своей жизни, и тогда не получается ничего в его жизненном пути. Для того, чтобы творить, для того, чтобы двигать свою жизнь и развиваться, а для этого нужно быть хозяином своей жизни. А для этого нужно, чтобы ты понимал, кто ты. Когда ты понимаешь, кто ты, тогда ты можешь изнутри, из себя, из центра вынуть то, чего там есть. Посмотрите, много, допустим, художников да, вынимают из своего центра пейзажи, которых нет на земле они их вынимают изнутри. Они бывают на другой планете, они бывают в других созвездиях, но они изнутри это вынимают. Музыка, и то же самое, она вынимается из других сфер, и это не земная музыка, да? то есть на Земле ее нет. То же самое любое творчество, вообще любое. То есть каждый человек может зайти внутрь себя и там посмотреть, что у него закопано. Причем, знаете, как колодец завалили там кирпичами, и пока ты не достигнешь дна колодца, пока его ты весь не вычистишь, ты не можешь понять, кто ты. Когда люди говорят, что я себя знаю, я знаю, кто я, а очень смешно, правда. Потому что на самом деле человек никогда не знает, кто он, почему он здесь на Земле, и какие сокровища или какие способности находятся у него внутри. Если бы мне, скажем, там лет 25 назад сказали о том, что я буду лечить людей, я буду хранителем энергий, я буду выстраивать в разных пространствах разные энергии, я бы ни за что не поверила в это. Кто? Я? Да вы что? Ну, потому что я была достаточно сносным закройщиком, поэтому э, как бы понимание того, что как это, чего это, было сложно. То есть э, у человека внутри есть нечто, чего он сам о себе не знает. Он не знает и положительное, и отрицательное. То есть, во-первых, он не знает весь негатив, который лежит внизу у него внутри. Если люди думают, что они знают, сколько гнева внутри, или как он будет реагировать на определенные ситуациях Глубочайшее заблуждение. И мы каждый раз пытаемся э, человеку помочь выкопать себя, то есть почистить этот колодец и достичь этого дна. Чтобы человек и отрицательные эмоции себя вынул, да, и положительное начал дальше копать и узнавать себя, кто он, узнавание себя там знаете, какой идет первый слой, значит, как индивидуальность, да, кем ты играл в прошлых жизнях в Атлантиде или в Лемурии, да, кто ты был? Ты сначала выкапываешь эти слои, первый, да, потом ты копаешь дальше, ты понимаешь, что ты играл на других планетах, в других созвездиях, ты узнаешь, кто был был ты там, да, следующие слои ты копаешь, и ко... то есть в конце, нет, конечно, ты докапываешься до, пусто... до той самой пустоты, когда ты начинаешь Понимать, что ты творец, и перед тобой есть только потенциал. Но для этого нужно должно пройти много времени, чтобы ты не только вычистил свой колодец, не только понял свои способности, но самое главное, чтобы ты вернулся сам к себе. Да? Когда люди не понимают, что... Во внешнем, ну, как бы считается, что вот люди же всегда глаза открыли, их внешний мир увлекает. Они бегают во внешнем мире, не понимая, что вообще-то все внутри. И все там закопано, все ваше богатство, все ваши способности, весь потенциал, потенциал Творца и Создателя. Ну, я не говорю, что вы сейчас можете там создать другую землю, но, в принципе, можно и другую землю. Просто пока такие специалисты еще не пришли. Но зато у вас есть возможности выкопать из себя все, что вы когда-то наработали. Вы можете выкопать в себе не только прошлой жизни, вы можете покрутить... В хронике Акаши содержат всю информацию, где вы жили. Вы поймите, что вы жили миллиарды жизней. У вас так Какая база, ну, если можно так сказать, данных, да. И Не, ну вообще на землю только старые души могли пойти, потому что молодежь, она бы тут то ли, ли сопьется, то ли там еще как-то, да. А, поэтому третье измерение плотности для ангела это сложно. Это для молодого ангела это очень тяжело. А, знаете, фильм такой есть: В бой идут одни старики. Ну вот, mm -hmm. примерно, да, примерно так. Uh, ну, когда человек все таки начинает себя uh, осознавать, он начинает понимать, кто он, что он, зачем он здесь, uh, что ему нужно делать, и начинает себя двигать. Да? То есть у него начинается какой-то творческий процесс внутри организовываться. Тогда он начинает просить ангелов о том, чтобы пришла какая-то помощь, потому что иногда одному человеку сложно... Ну вот, некоторые, скажем так, вещи одному делать тяжело. Есть, конечно, художники, которые могут и один совершенно спокойно, ему нормально. Вот. А некоторые, значит, нужно обязательно коллектив, обязательно нужно, чтобы были сотоварищи и понимающие тебя люди. Начинается сбор, скажем так, твоего звездолета, мы его так называем, да, потому что все друг друга знают. И когда ты просишь твой звездолет, то именно та команда, с которой ты сюда на Землю прилетел, именно эта команда начинает подбираться, и ты очень хорошо их знаешь. У вас, наверное, было ощущение того, что вот этого человека я вообще тысячи лет знаю. Я его вообще в первый раз вижу. Но такое ощущение, что мы где-то встречались, я уже где-то видела его. Вот странные внутри чувства. Это как раз говорит о том, что вы нашли своего представителя вашего созвездия или там вашей планеты, поэтому удивляться здесь нечему, нужно просто посылать сердечный посыл, благодарность или восторга, или выражать любовь да, этому человеку. И таким образом встреча происходит. Ну, обычно люди встречают друг друга настороженно, ну, вот первый раз, когда человек встречает другого, ну, как-то вот он сначала его ощупывает как-то, да, как это сканер какой-то, да, что-то там, что у него внутри, а как он, значит, это, чего там. Ну, это относится еще к землянам, конечно, потому что они вообще народ напряженный. Я тут недавно в магазин зашла. Да, к продавцы как струна натянутая. Так, ничего себе. А, ну, жизнь такая, наверное. Да, да, наверное, такая жизнь. И думаю, ребята, ну вы либо ходите куда-нибудь уже тогда, потому что в таком состоянии ваш позвоночник долго не выдержит. Он через 15 лет скажет пламенный привет всем, я пошел спать. И очень хорошо уляжется. Поэтому... Для того, чтобы мышцы спины там отдыхали и как-то расслаблялись, то хотя бы в конце рабочего дня нужно делать хотя бы легкий релакс на 5 минут, и уже спасение будет какое-то. А так, если уходить все время в натянутом состоянии, ну так и до, до стресса недалеко. А, а депрессия у нас, по-моему, вообще нормальная жизнь уже да, стала. То есть мы да, уже как... к сожалению, к сожалению. Вот, у нас уже как бы так, <свист> а, а количество болезней я уже мы, по-моему, кормим фармакологию, ну просто а, как бы да. А, посмотрите, я не знаю, как в Соединенных Штатах Америки, а у нас в России на главных улицах, ну прямо центральная улица, занимают, арендуют либо банк, либо аптека. То есть это два фаворита, которые могут арендовать центральную улицу. <свист> А, yeah. Вы знаете, в ведические времена, в общем-то, существовала такая, ну, что ли, закон такой был, на самом деле, ну, скажем, оптимальное количество людей, проживающих в городе, было удивительно, даже не буду спрашивать, поскольку сегодня этого никто не знает, оптимальное количество людей составляло всего лишь 10 тысяч. А, да. значит у нас это да. ди, дикий дисбаланс. Причем угу. интересно, что а, в центре, в центре, угу. вот вы говорите, центральную улицу, в центре находился храм. Да. А вокруг да. него, вокруг угу. него, а, угу. ну, все что угодно было, да? но а, потому что это было главное место, куда люди приходили, куда люди собирались, это храм Божий, и все да? знали свою божественную угу. природу. Если, да? а, вы знаете, вот по-английски... Uh, значит собака, да, это будет дог, uh -huh. А если перевернуть наоборот, uh -huh. Uh, uh -huh. то это будет год, год uh -huh. или год, uh -huh. да, то есть если раньше все поклонялись uh -huh. утром, выходили uh -huh. и шли в храм, причем это и сегодня, если я был много mm -hmm. раз там, и люди mm -hmm. туда идут прямо с утра, то сегодня люди идут не туда, естественно, mm -hmm. а они идут с собачками. Mm -hmm. То есть они вместо того, чтобы служить yeah. Богу, они служат собаке, получается. Yeah. Вот таким образом. Yeah. Собирая yeah. за ней, у нас тут, э, yeah. так сказать, э, э, все это нужно в пакетике, это специально yeah. тут, yeah. Да, чтобы yeah. все было чистенько. Yeah. Вот это самое главное требование, mm -hmm. которое применяется к хозяевам mm -hmm. собак. А все остальное mm -hmm. делай как хочешь. Да, конечно. А, действительно, если вы посмотрите все цивилизации, которые жили на Земле, действительно первое место занимал огромный комплекс, храмовый комплекс, состоящий даже не из, -за одного, не из -за одной пирамиды или там не из -за одного окра, а, допустим, если храм здоровья, то он такой сферический, да, а, понятное дело, что вся энергетика копилась именно там. То есть это состояние такой волны, такого света, туда заходишь. Не, ну понятно, что туда с низкой вибрацией, конечно, тебя расплющит и завтра болеть будешь. Но вот, когда тебе нужно полечиться, ты можешь туда пойти, сначала себя с унастроить, поднять свои вибрации и полечиться там, да. То есть храм это для восстановления своего тела физического, да? тогда когда ты будешь дальше готов идти куда-то чего-то делать, то есть сначала идем в храм, понятно. Именно в храме было создано пространство. Нужно всегда понимать, что около храма всегда были розы, это было обязательно, всегда была вода, это тоже было обязательно. И всегда была трава, то есть либо кустарник, либо значит деревья, либо что-то зеленая зоны, это обязательно. На сегодняшний день у нас это сохранилось в нескольких государствах, и то старые постройки, скажем так. Энергетика этих мест, действительно, можно там с рамками походить, и вам покажут, что высочайшие столбы света там стоят. Они бывают, даже иногда, знаете, можно заснять на видео, цифровое видео, оно очень чувствительное, и вот потоки этого света, их видно, они бывают перламутровые, бывают розовые, фуксиновые, эти столбы. Вы знаете, я... Простите, Ольга, я вас прерву. Вот мы ездим в такое место, в Бразилии есть такое небольшой городок в горах, где живет человек, которого зовут Гад, Джон от Бога. Это бразилец, он медиум, и он целитель. То есть через него работают, будем говорить, ангелы, духи. И там их очень и очень много. Это место такое просто сакральное. И когда я туда... То есть я видел и слышал о том, что там действительно эти сгустки вот этой энергии. Их называют orbs по-английски. И я когда туда приехал, то, естественно, я брал с собой фотоаппарат. У меня хорошая оптика. И я фотографировал ночное небо. Вы знаете, не видно ничего. Невооруженным глазом, когда смотришь, ничего не видно. Но когда потом на вот эту цифровую технику смотришь на компьютере, то там вот такие сгустки энергии, причем интересно, что они находятся везде. И там сама площадь, где происходят вот эти духовные операции, госпиталь называется духовный. Можете себе представить, духовный госпиталь, причем люди выздоравливают. Yeah. И вот когда, к сожалению, к сожалению э, э, почему-то немного количества, скажем там, э, постсоветского пространства людей, э, которые там проживают, они об этом знают, э, ну, mm -hmm. в основном, конечно, не верят. То есть туда в основном люди приезжают. Из Европы, кстати, очень много людей. Из Австралии приезжают люди туда. И вот в этом госпитале никто никого не режет абсолютно. Но там происходят вот такие духовные операции, где вокруг тебя, над тобой, где угодно, вот так условно говоря, летают вот эти вот ангелы. И люди медитируют. Они просто, будем говорить, на любовь, сердце и так далее. И это удивительная вещь вообще да. mm -hmm. но вы немножко о другом говорите я вам сейчас немножко поясню орбы это сознание до да, других существ которые действительно прилетели помогать если вы видите больший шар чем орбы как открытая меркаба это тоже сущности которые пришли к нам помочь световые потоки это вот прям знаете с, э, линии прям непрерывающаяся линия с неба до земли как вот нарисованы мелом как будто бы я про эти потоки говорю. Вот. Места силы обладают этими потоками. И просто, как бы, если люди знают, как с этим, что с этим делать, да, пришли специалисты, которые много тысяч лет назад работали с этими потоками, знают, как включается все, да, что работает. Я, мы надеемся, что придут специалисты, которые будут знать, как включить да, египетские пирамиды, вот там Мачу Пикчу и так далее. То есть, чтобы пирамида, старая пирамида заработала, и чтобы она давала энергию, да, чтобы мы не пользовались уже там ни газом, ни бензином, там, я не знаю, Но вот. И, не, непонятно пока, сколько времени мы да, на, утратим на все. <с nationals> непонятно, как, как мы будем дальше. Жить. Ну, хотелось бы, да, чтобы мы отказались от всего. Ну, если честно, вот, ну, как бы грустная картина, правда. Когда ты смотришь, вот, ну, смотришь новости, там, допустим, или там... Я всегда смотрю экологию. То есть я всегда знаю, где землетрясения, всегда знаю, где там дым, всегда знаю, где пожары и так далее. Недавнего дня, там, неделю назад у нас в Беларуси спустили химические вещества в огромное озеро. Несколько тонн рыбы плавает кверху брюхом. И ну, бог с ней, с рыбы, ее можно восстановить. Самое главное, что это единственный пляж, и людям просто негде уже больше, никуда, негде, некуда пойти. Все. То есть иногда, видимо, интересы, ну, как-то, интересы бизнеса как-то уже совсем зашкаливают, и, наверное, планета земля наверное как-то будет сама уже реагирует на какие-то ну, такие вот всплески людских мыслей да то есть там, жадность и там эгоизм и прочее да то есть земле приходится защищаться и она ну, иногда что-то делает да? Нет, это не только там наводнение землетрясение или там пожар или еще что-то конечно земля вынуждена защищаться и она всегда была в сотрудничестве с нами, все стихии работали на нас. Стихия работала на нас всегда. Животные все служили человеку, хоть тигры, хоть медведи, хоть кто. Все были для того, чтобы человеку было не скучно, чтобы человека развлекался, чтобы ему было комфортно, хорошо и так далее. То есть все служила человеку. И когда человек умудряется срубить сук, на котором сидит, ну, очень грустно. Очень. Потому что у земли нужно просить. Когда-то мы просили. Мы просили у стихии, чтобы она нам дала там урожай. Мы просили у, значит у воды, чтобы она дала рыбу. Мы просили у земли, чтобы она нас кормила. То есть, у нас всегда была просьба. Мы докатились до того, что мы не считаем нужным просить. Мы просто пришли и взяли. А ну, может, да, вы, вы же помните был лозунг: mm -hmm. "Не mm -hmm. надо ждать милости да. от природы. хозяин mm -hmm. природы. Da. Надо прийти и взять". Da. Вот этот вот э, лозунг, mm -hmm. который mm -hmm. якобы там где-то mm -hmm. кто-то там партия yeah. правительства коммунистическая mm -hmm. там выдвигала. Mm -hmm. Ну вот вот оно mm -hmm. к чему это и привело. Da. Оно, собственно, да, теперь пожинаем плоды, что называется, всех этих самых разных а, решений. И, ну, Понятно, что игра есть игра, и нам эту землю практически отдавали несколько раз, и мы несколько раз, у нас и ледниковый период были, земля очищалась сама самостоятельно, и мы нефть и газ закачивали несколько раз в землю, да, то есть ее восстанавливали многократно, то есть много-много всяких разных цивилизаций здесь пожило, и здесь было много чего. И а, нам давалась эта планета. Но а, если у нас, когда мы на Марсе поиграли, Марс умер, то планета Земля, а, сказала госпожа Гай, я буду себя защищать, если вы вдруг будете неразумны. А, очень бы хотелось как раз разумности и хотелось бы сотрудничества с природой. На самом деле нужно понимать, что природа за нас. Но ведь птицы, звери, они не воюют с природой, они понимают, что природа за них, она дает им все, что им выжить, чтобы у них все было, и у них нет никаких столкновений по этому поводу, они живут в гармонии, и у них нет проблем на самом деле, да? Если бы человек не уничтожил, скажем так, 30 миллионов видов животных да, за 50 лет, то, в принципе, все остальные животные, в общем-то, достаточно мирно существовали бы здесь на Земле, и, в общем-то, было бы хорошо. Но человек внес свои коррективы, внес свои поправки, посчитал, что он единственная цивилизация, которая живет здесь на планете Земля. Эгоизм зашкаливал во всех, что называется, в случаях ну что делать будем как-то двигаться как-то будем жить и что-то будем делать на да? будем надеяться что квантовый скачок а, разбудит хотя бы какую-то часть населения которая будет думать о том что такое природа о том как мы являемся частью природы и что нам с этим всем делать я думаю что мы как-то проснемся и начнем сотрудничество на самом деле Правда, все очень просто. Если люди бы знали, как насколько все просто. Деревья нужны для того, чтобы подпитываться энергией. А насекомые – это как датчики, где из грязного воздуха, где чистый. А птицы для медитации и для ну, как бы охраны леса. Да? А животные для человека, для того, чтобы человек там не замерз, и там животное всегда согреет, и если человек остался в лесу, и там заблудился, или там что-то, да, то есть животное всегда было сотрудник, ну, как, как друг, товарищ, брат всегда был, животное было. То есть если бы человек на сегодняшний день продолжал бы в таком русле думать, то на сегодняшний день мы бы, ну, как бы, были и сыты, и обуты, и одетые, в общем, у нас было бы все. Но нам почему-то захотелось вместо открытия своих способностей, которых много, вместо открытия способностей мы начали создавать игрушки. Потом мы эти игрушки выкидываем на свалку. Если мы все-таки отдумаемся и поймем, что свалка она, конечно, это хорошо. Только с подводной лодки деться некуда. Из Земли нам уйти тоже некуда. Люди думают, что они умрут, на другую планету прилетят. Сейчас. Как вы начали игру на Земле, будете жить здесь до тех пор, пока не вознесетесь. Или вы будете на другой планете, в третьего измерения. Если человек думает, что у него есть какая-то свобода, он что-то может сделать для себя, такое ошибочное представление о жизни. Человек живет в этом доме, Рождается, умирает, рождается, умирает, но всегда в этом доме живет. И если он будет захламлять э, свое, свой дом, то, родившись в следующий раз, он родится уже на помойке. То есть э, непонимание, э, что на самом деле тебя ждет впереди, неосознавание, где ты, кто ты, что ты. Хотелось бы, да, чтобы люди э, понимали себя, понимали людей, э, понимали... Бога внутри себя считали себя творцами, создателями всех миров, всех галактик и всех даже универсума. ангелов в совокупности творят наши вселенные, и если вы осознаете себя этим, то вы очень бережливо относитесь к тому, что вы создали. Угу. У нас еще есть? А, ну, у нас еще пару минут буквально. А, значит, давайте мы действительно это все очень правильно и абсолютно правильно, то, что вы, естественно, говорите и обучаете людей. А, ну, вот какое-то еще такое вот пожелание, чтобы нашу программу закончить, кроме таких вот общих, может быть, какие-то конкретные, если у вас есть такая. А, ну, смотрите, еще раз говорю, встали. Ну, встали, в смысле, проснулись, да? Глаза закрыли еще раз, отпустили тело, выключили ум, мыслей никаких, пустота. Если мысли приходим, просто их медленно сопровождаем и отпускаем. Еще пришла, опять сопроводили, отпустили. Когда вы достигли состояния покоя, задержитесь в этой точке. Хотя бы минут на пять. Полной пустоты. Можно включить наблюдателя. То есть пустота с наблюдателем тоже одномоментно бывает. Наблюдатель – это тот, который может слышать звуки, это тот, который может там, значит, ощущать пространство, смотреть, нет ли, тут не прилетел ли кто, и так далее. Пять минут полного расслабления даст вам заряд на целый день. Не пренебрегайте 5-минутной медитации. А, когда Ольга, про простите, mm -hmm. а когда, в смысле, в каком положении делать вот такую а, медитацию? Лежи можно, вы еще не встали, вы просто проснулись, вы лежите. Mm -hmm. Все. Опять так же закрыли глаза, просто не вставайте пять минут еще. Mm -hmm. А вот. целенаправленно, если это не пять минут, mm -hmm. вот мы, а, допустим. Ну да. Если человек уже понял, что его пять минут мало, mm -hmm. ага, в таком случае, значит, он уже смотря какая задача дальше идет если ему нужно себя наполнить тогда он устраивает над собой пирамиду да, метистовый. этот рабочая пирамида который восстанавливает ваши силы если вы болеете устали вам нужно много сил что-то сегодня сделать да, тогда вы строите пирамиду и лежите в ней восстанавливаете потоками свое тело если у вас что-то болит, то вы уже ложитесь прямо в этой пирамиде, уже на кристаллический стол и запускаете туда зеленый луч, в то место, где болит. Да? Значит, если у вас просто намерение нарисовать какое-то, да, вот хочу, чтобы у меня там сегодня состоялась встреча и чтобы там произошло все хорошо, да, или там парковка была около магазина. То есть вы просто сначала просите звуком, мне нужно вот то и то-то, а потом рисуете намерение, мне нужно вот так-то и так-то. Картинку подержали, отпустили. И доверьтесь ангелам. Они сделают все, как вам надо. Если человек верит в то, что ангелы работают на него, для него, за него и защищают его, если он это осознает, доверие будет колоссальным. Просто иногда люди думают, что. А если происходит плохое событие какое-то с ними, то ангелы бросили и ну, как бы больше не подходят. или это помните, да, у Иисуса Христа, значит, когда вы распяли на кресте, Он говорит о том, что Господи, Господи, для чего ты меня не оставил? То есть на самом деле ангелы отошли на какое-то расстояние, но это же было ненадолго. То есть дальше, когда произошел обмен энергиями, сверх вниз когда открыл Меркаба, когда прошло Вознесение, разумеется, ангелы опять подошли и опять служили. На какой-то период, да, у меня был тоже случай очень странный, когда я видела, что ангел достаточно далеко, и было ощущение, что меня покинули что меня бросили, но было понимание, что они на самом деле далеко никуда не уходят, они всегда здесь, всегда рядом, готовы тебе помогать, всегда с тобой сотрудничать. Другое дело, что ангелы ничего не могут сделать, допустим, с хранителем кармы. Не могут, потому что карма имеет разворотный механизм, Все, что вы сделали, сделают вам. И против кармы пока никто ничего сделать не может, ни боги, ни ангелы, вообще никто. То есть карма является таким механизмом, который отменить нельзя. Если вы убили, убьют вас. И здесь ничего, даже вмешиваться никто не будет. Да? Сколько проси, не проси, что он называется. Поэтому всегда нужно быть осторожным со своими желаниями, а уж тем более с мыслями. Да? Если вы в голове держите негативные мысли, вы должны понимать, что завтра эти негативные мысли будут в голове у соседа. И он точно так же вам что-то сделает или что-то скажет. Не забывайте, что карма – разворотный механизм. У всех по-разному. У кого-то карма через три месяца возвращается, у кого-то через год, у кого-то на следующую жизнь. То есть у всех свой круг. Он не одинаковый, он у всех разный. Поэтому ну, как бы, будьте осторожны, что ли, да, со своими мыслями. Да, а. понятно. Да. Да. Ну, хорошо, тогда... Мы вас отпускаем, у вас уже, в общем-то, вечер, да и mm -hmm. занятия скоро опять mm -hmm. у вас готовиться mm -hmm. надо. Ольга, спасибо вам большое mm -hmm. э, за ваши знания, которые вы отдаете mm -hmm. тем, кто хочет их получить. И я только могу призывать э, тех, кто нас слушает сейчас в прямом эфире и кто э, нас будет э, слушать в записи, присоединяйтесь и пожалуйста получайте знания они открыты для тех кто хочет их получать mm -hmm. спасибо большое всего вам доброго mm -hmm. и до новых встреч до новых встреч да, до свидания до свидания